И всем привет, давайте начинать. Так, доченьки мои мы сейчас идем в магазинчик, такой маленький. Он недавно открылся. Ой, называется а, Как это называется? А, мир мечты. Хорошее название, да? Ну, нормальное, да-да. Мама, ты мне капишь, пани? Нет! И нет. А мне, мама? Нет, я вам двоим не куплю пони. Все, по день. Здравствуйте, ваше высочество. Здрасте. Здравствуйте. Так, здравствуйте. Вы возьмете карди... пакетик или вот эту вот тележку? Так, девочки. Я вам а, разрешаю. Только посмотреть пони. А вы еще это должны ведь купить пони. Эту как его зовут -то? у Ваши подруги, ведь было день. Ну, вы идете к подруге на день рождения. А она хотела, чтобы вы, ну, пришли как бы с подарками. У нее даже там приглашение красиво написано. Да. Это я к ним на день рождения иду. Да, и купи какой-нибудь пони, вот какой она хочет. Я сейчас позвоню и спрошу, хорошо. Хочу, не надо звонить. А, да, я вспомнила, какой она хочет. Ладно, идите, выберите ей пони. Но какой она хочет, твоя подруга пони? Она сказала, чтобы я принесла самую редкую, ну не редкую, а эту, какую... А, э, чтобы я принесла принесла Эппл... Apple не помню кто но это сестра Apple Jack вот вот это вот пони она хотела а я будь Apple Pie Apple Pie Apple Pie да нормальная пони да она хотела Apple Pie мам мам да, доченька. Можно тележку, конечно. Вот мама выбрали. М -м, я бы так хотился поняху. Нет тоже. Мам. Да, доченька, ну что ты меня вечно зовешь? А можно мне пони? Доченька, я говорила еще в начале до того, как мы заходили в торговый центр. Нет, нет и нет. Никаких пони. Все. Все. Я пошла убирать нам еду. Ну, мама, ну, пожалуйста, умоляю тебя, молю, молю, молю. Доченька, ты хочешь, тебе уже э, 17 лет. А ты пони просишь. Ну, у меня всего-то 2, а у моей сестры 3. 6. 5. Да, у нее 5. Ну Ах... ладно, бери себе одну пони. Но, ну не понял. а короче, сколько у тебя хватит денег. Вот эти тебе даю тысячу. Убирай что угодно. Спасибо, мама. А мне мама разрешила пони купить. Да. Пони? Блин, я тоже хотела пони. Пойду-ка себе возьму луняшу. Редкая, самая редкая луна. Блин, куда я спрятать? Блин, надо было куда то спрятать. Так, а то она ее возьмет. Так, а на сколько стоит? 500, 500 гривен? Такая дешевая. А, вот. Так, значит, она 500 гривен, сейчас акция стала на 1000 гривен. Здесь тут акции. Да-да-да. Акции. А почему у нас такие акции, скажите? Ну, с открытием Мы решили сделать э, очень большую акцию. Где-то 20... Ну, на 2%. Вот, то есть на 2%. Ну, вот... Э, Например, стоило более тысячу, и Я пятьсот. Ясненько. И еще возьму... Вот этот вот бой. Не знаю, кто тут такой, но я еще возьму сюрприз. Сюрприз стоит... Сто гривен. Так, у меня получается шестьсот. Чего бы еще все взять? Да больше ничего не хочу. Чём... Нет, духи вот эти возьму. Духи 200. Так, Ой, сколько это гривен уже получается? Понипьятую. Э, так, вроде бы уже... 800 гривен, достаточно, мам. Да, доченька. Я уже потратил 800 гривен, она а понипьятую стоит по акции. М -м, это дешево для нее, такой большой. Это сюрприз, он по 100. И вот такие духи по 200. Зачем тебе этот сюрприз? Вдруг опять будет какая то поделочная? Ну, мам, ну, пожалуйста. Так уж быть, бери. Ну, духи, это правильно. Кто там? Я не знаю. Мам! Ладно, я пошла. Мам! че, дочь? А, дочь, помоги мне лучше э, э, что-нибудь, это, чем просить, что-то. Помоги мне для завтрака выбрать, что-нибудь. Мам, подожди, иди сюда, чё, дочь? Мама, купим мне тоже пони? Нет, нет и нет, у тебя их пять, а у нее всего-то две, так что нет, нет и нет, Все, я тебе не покупаю никакого пони. Ну, мама, пожалуйста, я сказала, ну-ка иди отсюда! Мама, мама, мама, ну что, наорали? Нет. Да вижу я, нет твое. Господи, как она переписится. Понял же. Возьму поясненном. Брали себе что-нибудь? Да. А, Возьму пакетик, который а для еды я хочу использовать. Хорошо. Так, банан. Банан. Доченька, все, доченьки, я уже взяла себе все, что а, надо. Пойдемте на кассу. Пошли, мама. -то. Ладно, только сюрприз, и все. А так на кассу пойдем. Ну, мама, не только хочу. Да что тебе еще надо, а? Вот скажи. Я тебе говорю, можно взять только сюрприз, а ты говоришь, а можно еще что-то? Хватит уже, доченька. Сколько тебе раз говорить? Кошмар. Хотя, может, еще походить? Нет, надо кое-что взять. Вот эту папочку возьми себе еще для работы. Так. Ладно, пойду себе посмотрю поняшу, которую бы я хотела. Блин, я хочу вот эти сюрпризы взять. Они у нас не дам только стали. И, конечно же, пони я хотела бы. Вот этих плюшевых. Или нет, я даже не знаю. Мод хотела бы. У меня мод не было. А вот пинки поесть. А я довольна. Не, не, не мама разрешила взять пони. Ой, мам. Прости, это я там. Ладно. Все, пойдемте на косу. А ну подожди, еще немножечко. Мама, еще немножко. Мама, ну пожалуйста. Ну... Бери только сюрприз. Тебе ясно? Хорошо, мама, только сюрприз. Так, посмотрим, что там. Мне, наверное, пони. Да нет, вроде бы пони. Хорошо. Доченьки, какая тут очередь? Быстрее занимаем место! Быстрее, мама! Доченька, тут свалила мне половину товара. Мне пакет сразу не нужен. Ага. Взвиг с вас 500 рублей. Отпишите. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Спасибо. До так, а мне, пожалуйста, вот эту сумочку пробейте. Пакет мне тоже не нужен. А, вздык. С вас 250, вот держите. Спасибо за покупку, заходите к нам еще. Мне пакетик нужен. Хорошо. Вот, держите пакетик. Так, мне, пожалуйста, пробейте вот этот ободок. Ага. Вздык. И вот эту маску для сна. Ага, с вас 300 рублей. Вот, держите складывайте все в пакетик сейчас спасибо за покупку заходите к нам еще спасибо, до свидания так а вам нужен пакетик? нет пробить мне вот эту расческу Бздык. так, с вас всего э, 150, надо ждать пробить вот эту расческу и э, э, э, закупку. хорошо вздык Сдик. Пакет нужен? Да. С, С вас всего а, 170 рублей. Вот, держите. Сейчас, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Спасибо, до свидания. До да. Даже, на три внутри не надо. Нам, да, нам и этих. Так, пробейте, вот это все. Это все ваше. Все наше. О, Господи. И вот эту еще папочку пробить. Хорошо. Вздык. Э -э, вздык. вздык. Вздык. Вздык. Вздык. Вздык. Вздык. Вздык. Так, у вас еще там есть что-то? значит с вас все так нет еще нет еще пока не будет цену пробейте еще несколько вещей хорошо Вз... вздык вздик я уже устала пробивать сколько у все набрали вздык так еще вот этих двух пони вздыд Так, девочки, теперь посмотрите, что у вас там за подарки. Ай, как я уже все насыпалось. Все насыпалось. Так, что в твоем подарке? Это мой. Так, в мою попалась фотошай. Не выкладывайте YouTube. Пока.